здесь. Теперь остается единственный вопрос, где сейчас может быть отец? И как мне это выяснить, чтобы при этом меня не схватили солдаты? В этом святилище мужчина может оставаться мужчиной. Ему разрешают писать стоя. Никогда не слышала, чтобы женщины пользовались писуаром. И нет, я не собираюсь быть первой. Не курить. Холодная вода. Горячая нет. После прогулки в канализации я бы предпочла душ. Вымыть руки этого точно недостаточно. Эй, вы там в порядке? Что? А, да. Вы всегда так поступаете. Как? Ну, подсматривайте за незнакомцами в туалете. Я не подсматриваю. А что же вы делаете? Вы издаете очень странные звуки. Я просто хотела убедиться, что с вами все в порядке. Звуки слишком уж... нехорошие. Вы... А? вы из ФСБ? А что, похоже, что я из ФСБ? Откуда я знаю? Я вас не вижу. Ну нет, я не из ФСБ. И почему здесь все задают мне этот вопрос? Просто их здесь очень много. А мне не нужны проблемы. Кого много? А что, у вас есть причина чего-то опасаться? Да, раз поезд должен отправляться, но не отправляется. Понимаете? Я уронил ключ в туалет. Ужасно. Что ж, желаю хорошего улова. Очень смешно. Эта проблема и вас касается. С какой стати? Потому что я машинист. А это ключ от поезда. Вот как? А запасного ключа у вас нет? Нет. Поэтому я боюсь отсюда выйти. Я не могу никому сказать, что поезд никуда не идет, потому что машинист утопил свой ключ в сортире. Да. Лучше не стоит. Пожалуйста, не выдавайте меня. Люди из секретных служб? А что с ними такое? Что они здесь делают? Без понятия. Я их об этом не расспрашивал, и, надеюсь, мне они вопросов тоже задавать не будут. Очень мудрое решение. Куда именно направляется этот поезд? Вам следовало бы это знать. Да, но точную информацию нам не дали. Что ж, вряд ли мне известно больше, чем вам. И наверняка так и должно быть. Кто находится в поезде? Не имею понятия, я просто машинист. Они говорят мне только то, что я должен знать. А вы? Вы что, спали во время инструктажа? Нет, просто ничего конкретного там не говорили. Я подумала, может быть, вам что-нибудь известно. Совсем заболталась. Надо быть осторожнее. Этот парень относится к своему обету молчания очень серьезно. Может, найду кого-нибудь поразговорчивее? Вы давно уже там сидите? Примерно три часа. Вы еще не устали? Да. Музыка у меня тут еще та. Ой. Может, организуем оркестр? Очень смешно. Главное теперь найти силы справиться с собственным желудком. Знали бы вы, что из меня валится. Правду говорят, в туалете как в жизни. Главное расслабиться и получать удовольствие. Сейчас самое время сменить тему. Вы справитесь без меня? Конечно, придется. Я начинаю нервничать. Я уже три часа бегаю здесь кругами, у меня даже не было шанса покурить. Соберись, Романова. Тебе прекрасно известно, что у нас не хватает людей. Большая часть солдат уже в поезде. Думаю, ты вполне в состоянии пережить еще несколько минут. Да-да, я знаю, но я уже все ногти себе сгрызла. У меня терпения не хватает. Романова, ты? Ну, пожалуйста, всего пять минут. Хорошо, хорошо, уговорила. Мне нужно здесь кое-что доделать, и потом я тебе сменю. Спасибо. Ты просто чудо. Кстати, о чудесах. Курить будешь с Юшиным у на станцию. Понятно? Еще раз увижу, что ты заигрываешься со служивцами, тут же отправишься домой. Эй, да все нормально. Мы с Юшиным прекрасно ладим. В конце концов, мы с ним сошлись во мнении, что мужчины, как любовники, лучше. Очень хорошо. Я скоро вернусь, и тогда отправишься на перекур. Может, тут запрещено курить? Небольшая тарелка с несколькими монетами. У меня, у меня, у меня не настолько тяжелая ситуация, чтобы красть деньги у уборщицы. Если я просто так войду туда, в самом лучшем случае меня просто тут же арестуют. Уверена, у солдата еще достаточно сигарет. А уборщица будет приятнее найти монету. Сигарета мирно тлеет и воняет. Ты совсем с, с ума сошла? Я тут задницу рву, чтобы выделить пять минут и отпустить тебя на перерыв. И вот что я получаю вместо благодарности. Но я... Ты за это ответишь, обещаю. Ты прекрасно знаешь, почему курить здесь строго запрещено. Но ты ответишь. Ты обязательно за это ответишь. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Кажется, автомат сломан. Учитывая его ассортимент, это скорее преимущество, чем недостаток. Я думаю, что в этой штуке кипятят чай. Предпочитаю водку. Здесь нет ничего полезного. Мне кажется, у этих перечеркнутых сигарет есть какой-то тайный смысл. Интересно, какой? Если я просто так пойду туда, поиски отца закончатся очень быстро и трагично. Наверное, замок на 5 цифр. Про метод перебора здесь можно забыть. Один, два, три, три, пять. А сейчас замок откроется? Нет, это был неверный код. Судя по виду, он давно уже не свободен. И женат лет к двадцать. Хотя владельца шкафчика это, судя по всему, не беспокоит. Такой красавчик и болеет не за ту футбольную команду. Ну и ладно, у всех есть свои недостатки. Конверт. Здесь, похоже, лежат приказы о передислокации. Насколько я понимаю, весь путь проходил в состоянии полной боевой готовности. Они боятся нападения каких-то террористов. Поэтому в приказе сказано что обо всех беспорядках должно быть немедленно доложено. Совершенно очевидно, что я не единственный незваный гость на этом поезде. Охранники будут постоянно на чеку. И это плохо. Очень плохо. Здесь что-то говорится об особом обращении с важными гостями. Может, имеются в виду пленники? Возможно, на поезде находится и мой отец. Мне стоит поторопиться. Внимание, внимание! Всем пассажирам и охране занять свои места в поезде или выполнять текущие указания. Поезд отправляется через несколько минут. Карточка маленькая, но он на ней такой симпатичный. И к тому же он военный. Подобное тянется к подобному. Какой красавчик! Явно фотомодель. Интересно, что у этой дамочки было со всеми этими парнями? Рация, на обратной стороне наклейка с номером 15. На этом чулке зацепок столько же, сколько любовников было у его владелицы. Рация, чулок все еще относительно чистый, но я бы не стала его больше надевать. Русская армейская форма. Надо бы примерить. Если форма мне подойдет, меня не станут принимать за штатскую. Ни одну из этих горил перед дверью симпатично не назовешь. Вопрос номер один. Они стерегут кого-то внутри или не пускают внутрь тех, кто снаружи. В любом случае, пробраться туда – очень соблазнительная мысль. Тот, кто заказывал все эти знаки, наверняка получил отличную скидку. Их же здесь десять. В комнате установлено видеонаблюдение с нескольких камер. И к тому же здесь строго запрещено курить. Интересно, что они здесь хранят? Подъемный кран для тяжелых ящиков и, возможно, военного оборудования. На вид они оба очень неприятные люди. Не думаю, чтобы кто-то сумел мимо них пробраться. – Привет. – Убирайся отсюда. Привет. Если ты не уйдешь отсюда, с тобой может случиться то же, что с тем парнем. И поверь мне, тебе этого совсем не надо. Так что исчезни. Они везут танки для исследований и во что я только ввязалась. Он охраняет поезд. Приветствую. Что, вы едете с нами на Тунгуску? Э, да. Забавно, на что готовы пойти люди ради пары лишних рублей в конце месяца. Еще мне нужен пропуск. Черт, должно быть, я его оставила в раздевалке. Но мне ведь не обязательно туда за ним возвращаться, правда? Нет, обязательно. Простите, но, к сожалению, я ничего не могу с этим поделать. Если бы все зависело от меня, я бы пропустил вас так. Только от меня тут ничего не зависит. ПСБшники меня живьем сожрут, если узнают об этом. Ну ладно вам. Никто об этом не узнает. Нет, я не хочу рисковать. Я слышал, как кричал Золотов бедняга. Золотов? А что с ним? Где он? В игровой. Судя по всему, они ему устроили ту еще мясорубку. Так что. Скорее добудьте пропуск, у вас есть еще несколько минут. А по пути попробуйте разыскать машиниста. Он потерялся. Я уже несколько раз просил его вызвать, но он не отвечает. Я бы сам поискал, но мне нельзя покидать станцию. И поторопитесь, мы уже отстаем от расписания. А машиниста разве еще нет? Еще нет. Может, вам стоит попробовать вызвать его снова? Ладно. Но вряд ли в этом есть смысл. Семнадцатое вызывает сорок восьмого прием. Сорок восьмой на связи. В чем дело? Не могли бы вы снова вызвать машиниста? Его все еще нет. Еще. Раз. Опять. Да, я все понимаю, но тоже ничего не могу с этим поделать. Хорошо. Убедительно просим машиниста дотащить свою жирную задницу до кабины и побыстрее. Будем надеяться, это сработает. Вы не знаете, что здесь делают эти агенты? Я так думаю, работают. Нет, правда? Все мы здесь просто выполняем свою работу. И многие из них, кстати, очень милые люди. Обычные люди, как мы с вами. Наверное, вы правы. Кажется, вопросы про ФСБ стоит оставить при себе. Никто здесь не смеет лишнего слова о них сказать. А все уже погрузились? Да, почти. Нет только пары ребят из ФСБ, а остальные все уже здесь. И все ученые тоже? Естественно. Их привели сразу же, как началась посадка. Вас разве здесь не было? Нет, очевидно, не было. Никаких проблем не возникло? Нет, не сказал бы. Но некоторые из них были настолько крепко связаны, что вряд ли у них были силы оказать сопротивление. Да? Неплохо. Их всех разместили в одном купе? Вряд ли. Хотя точно сказать не могу. Да и какая вам разница? Вы же несете ответственность только за свою группу, а не за всех сразу. Да, и слава богу, если они посмеют хоть пальцем тронуть папу, надеюсь, я окажусь в нужном вагоне. А если нет, как мне выяснить, где держит папу? И как потом туда попасть? Так, эту проблему будем решать после того, как я окажусь на поезде. Скажите... Вы не знаете, почему поезд так хорошо охраняется? Да вы ведь и так уже знаете, правда? Они объясняли нам это несколько раз. Хотя я далеко не всему верю. Чему, например? Например, тому, что все пленные ученые – вражеские шпионы. А, ладно, меня это не касается. А как вы думаете, что происходит на самом деле? Понятия не имею. Просто мне кажется странным, что теперь их всех везут на исследовательскую станцию. Хотя, может, никаких исследований они там проводить не будут. Тогда зачем их туда везут? Скажите мне. Одному Богу известно, что с ними там будут делать. Давайте сменим тему, я даже думать об этом не хочу. Да, я тоже. В таком случае, я отправляюсь на поиски. Удачи. Итак, поехали. Говорит 15. Вызываю номер. 48. Прием. Говорит центральная. В чем дело? И что именно я собираюсь делать? Возможно, имеет смысл об этом задуматься. Конец шланга подсоединен к водопроводному крану. Вода, тики. Шланг идет от водопроводного крана в писсуар. Там ключик решетка на том конце трубы не дает воде унести его этот фильтр наверняка стоит и для того чтобы всякая дрянь не попала в систему челок все еще относительно чистый Нужно экономить, я ее выключу: вода теки. Вряд ли этот чулок выдержит такой напор воды, его смоет вместе со всем остальным. Думаю, теперь чулку надо лишь выдержать напор воды. Будем надеяться, этот чулок приличной фирмы. А то все усилия пойдут на смарку. Вот это должно сработать. Я, конечно, могу еще раз закрыть и открыть его. Больше там ничего нет, кроме нескольких предметов, которые мне бы не очень хотелось описывать. Ключ в сетке. На остальное постараемся внимания не обращать. Ключ в сетке. Воду нужно экономить. Я ее выключу. Держите! Вот ваш ключ. Чулки еще кое-что лежит. Учтите, ключ вам придется вытаскивать самому. Вы просто ангел. Нет, я серьезно. Вы спасли мою задницу. Дайте мне еще пару минут. Как только я здесь закончу, мы сможем отправляться. А как же мое вознаграждение? Вознаграждение? Вы спасли мою задницу? Разве простого осознания того, что вы совершили добрый поступок, недостаточно? Да, да, конечно. Опять нужно время. Нет, я почти закончил. Скоро поедем. Мне стоит снова переодеться. Охранник у станции станет задавать вопросы, если увидит меня в форме. Итак, поехали. Говорит 9. Вызываю номер 8. Прием. вы? Медленно освободите чистоту, или мне придется о вас доложить. Черт, не получилось. Эй, привет. Это снова я. Привет. Можно задать тебе еще один вопрос? Конечно, давай. Мне все равно скучно. Те двое, с которыми ты сюда пришел. О них говорить можно только при закрытых дверях. А лучше вообще не говорить. Они из секретной службы ФСБ. Так ведь? Ты умеешь хранить тайны? Да, конечно. Хорошо, я тоже умею. Ладно, я поняла. Но ведь их имена ты мне можешь сказать, правда? Если после этого ты оставишь меня в покое. Обещаю. Хорошо. Фетисов и Роденков. А кто из них кто? Я сдержал обещание. Перестань задавать мне вопросы. Если тебя наплевать на свое здоровье, это не значит, что мне плевать на мо ⁇ Большое спасибо за информацию. Не за что. До встречи. Надо снова надеть форму. Итак, поехали. Говорит 15. Вызываю номер 48, прием. Говорит центральная. В чем дело? Штаб, пожалуйста, свяжитесь с агентами Фетисовым и Роденковым. Оба должны немедленно явиться к дежурному охраны в грузовом отсеке в хвосте поезда. Хорошо. В следующий раз буду думать, прежде чем говорить. Хотя, похоже, все равно сработало. Золотов. Похоже, бедняги хорошо досталось. Надеюсь, они отвезут на ней бедного парня в больницу. Автомобильный аккумулятор. Подсоединенные к нему провода напоминают не о том, что Золотова пытали электрошоком. Так здесь можно курить? Значит, господа и дамы из спецслужб живут по одним законам, а все остальное население по другим. Это кровь Золотого. Я не видела у него открытых ран, но кровь все еще свежая. Использованные шприцы. Не знаю, что в них было, но трогать лучше не буду. Это кровь Золотого. Я не видела у него открытых ран, но кровь все еще свежая. Он все еще дышит. Но, судя по всему, у него несколько переломов. И, кроме того, сильнейшие ожоги на теле. Похоже, его пытали током. Его жетон может мне пригодиться. Это жетоны золотого. Звание рядовой. Личный номер 31545. Номерной замок на пять цифр. Про метод перебора здесь можно забыть: 3, 1, 5, 4, 5. А сейчас замок откроется. Эй! А это просто, если знаешь правильную комбинацию. Здесь что-то есть. Пропуск. Должно быть тот самый, который мне должен был передать золотов на пропуске уже стоит мое новое имя Нина перкова мой пропуск к моему новому имени нина перкова еще можно привыкнуть а вот к фотографии вряд ли здравствуйте привет не забудьте мне все еще нужен ваш пропуск а машиниста разве еще нет? Еще нет. Может, вам стоит попробовать вызвать его снова? Ладно, но вряд ли в этом есть смысл. 17-й вызывает 48-го, прием. 48-й на связи, в чем дело? Не могли бы вы снова вызвать машиниста? Еще раз. Да, я все понимаю, но... Хорошо. Убедительно просим машиниста дотащить свою жирную задницу до кабины и побыстрее. Будем надеяться, это сработает. В таком случае я отправляюсь на поиски. Удачи. Итак, добро пожаловать на борт теплохода «Скука», идущего на самый край света. Черт, поезд отправляется. Что же мне теперь делать? Я до сих пор не нашла никаких доказательств того, что отец находится на этом поезде. С другой стороны, если я не продолжу поиски, я об этом никогда не узнаю. И другого выбора у меня нет. Ведь так? Будем надеяться, все получится как надо. Ты нашел его? Нет, пока нет, но мы уже напали на след. Этого недостаточно. У нас мало времени. Проект должен начаться в срок. Возникли некоторые проблемы, дочь коленкова Избавь меня от подробностей. Ты ведь не хочешь мне сказать, что не смог совладать с парой любителей, правда? Нет, я... Отлично. В таком случае ты знаешь, что делать?